Всем привет! С вами снова я Хикан, и сегодня у нас обзор на Стереоны и Mazda RX-7 из D. Да, это по-моему FC, как я знаю. Да, это вроде FC. Давайте же мы начнем. Кстати, здесь, к сожалению, не открывается багажник. Здесь тоже. Двери, капот, все открывается. Кстати, эти тачки вы можете купить у меня в группе перейти в группу и купить их за 150 рублей. Да. Если вы уважаемый человек, то можете за 100. Так что да. Ой. Все, конечно же, здесь ну, на, на правильном руле, как бы, на правом. Салон, все нормально здесь. Карабас работает, как бы. Спидометр, к сожалению, нет. Звуки есть, все дела там. А, это не та версия mc Ну, понятно. В принципе, если вы установите версию 20... 3, по-моему, то у вас, в принципе, все будет нормально. Так. Как раз вот эта версия будет идти вместе с этими машинами. Также у нас вот иконки есть. Ну, на этих двух нету их. Ну, ладно. Так. Вот сиденье тут и колесо. То же самое вот. Их можно снимать. Также можно снимать кресло. Если вы хотите, можно взять какую-нибудь жигу такую снять вот это, поставить это кресло и поставить это за колесо, ну выглядит колхозно, если честно в принципе, я больше не могу ничего сказать об этих машинах фары, к сожалению, у них не открывается это да только не могут ездить нормально, и все ну это как чисто такой, во, фары горят ну, наверное, на этом все, ребята, у нас с вами был я, Хикан у нас такой кратенький сегодня обзор Всем удачи, всем пока, с вами был я.